Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что вы поддерживали этот канал на протяжении прошедшего года своими лайками, комментариями и, естественно, подписками. Мое желание или желание моего сердца, чтобы Новый год был во всех отношениях лучше старого. И пусть это воплотится в вашей жизни. Спасибо вам еще раз. Если же вы еще тот, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, Подпишитесь. Спасибо за ваше внимание и с Новым годом, дорогие друзья!